И честно говоря, мне кажется, что сейчас мы уделяем много внимания тому, что вовсе не является важным. важным, важным. Деньги дают силу, значит делай молу. Пей одетый рыбой, либо ты акула. Ай, я богатый молодой блюд. Сделал это сгресс, сделал сняк кул. Вчера мы говорили с богом, он меня не понял. Я сказал вам много, но остался недопонят. Да, это один махун, если ты не понял. Ты Делал пару слов, тогда немного стоял ношу но не с Это Саша, Ведь Сделал Вчера мы говорили с Богом. Как я и и всех прости, вам так нельзя Потерял глаза, взорвал концета бирюза И хрэп не скажу прямо, я придя. Я уже есть стеговая, я уже не винул в осад Полчища мои тропаты, сигураты Полчищан, цена, дай, лоткаем и кипар. Со мной азиаты, мои братья из триад Щиво, пищи, хал, мы толкаем препарат Это сторон, раундов драм, чиза, пей, хоу, сдам На мне цепи, я спал, я неделю не спал А не только родились, я пришел, ты нас спал Он работал, он не был зань. На моем Я сказал вам много, но остался не до понял. Да, это мак, если ты не понял. Делал пару слов на пустой. Он сказал, что на я дизайн. Я багажный, богатый, на